Друзья, всем привет! Меня зовут Наталья Носова, и я отвечаю на ваши вопросы. Сегодня я отвечу на вопрос единорожки Вероники. Неужели обезьяны и другие животные общаются на разных частотах, которые человек не слышит? Я вроде бы всех слышу и обезьяны, и птичек. Я слышу такое, чего не слышит никто. И действительно, нам трудно порой понять, как воспринимают мир другие живые существа. Если говорить о восприятии звуков, то надо сказать, что у человека чувствительность к звукам в достаточно широком диапазоне мы слышим звуки от 20 до 20 тысяч герц. хотя у разных людей эта чувствительность может отличаться. Как правило, более высокие звуки слышат дети, а уже у взрослых людей диапазон немножечко сужается, но, тем не менее, существует и индивидуальное отличие у разных людей. Если говорить о других животных, то, конечно, у каждого животного слух заточен под определенные его условия жизни. Во-первых, он должен слышать те звуки, которые издают его сородичи. Во-вторых, если это животное хищное, то оно должно слышать свою добычу. Ну а если животное вполне себе безовидное, то, наверное, оно должно слушать возможную какую-то опасность. Да? Например, различать звуки Хищных животных, которые могут ему угрожать. Если говорить о животных, которые нам хорошо знакомы, то вот домашняя кошка это одно из таких самых популярных домашних животных. У них, безусловно, слух гораздо более острый, чем у нас. Но достаточно сказать, что кошка слышит, например, за стенкой мышь, которая пробегает в комнате в 20 метрах от нее. Да? То есть, конечно, представить человеку такую высокую э, чувствительность э, слуха довольно сложно. И они слышат, кроме того, еще и ультразвуки э, в более высоком диапазоне, чем слышим мы. И это необходимо, потому что основная добыча кошек – это мыши, а мыши общаются друг с другом на ультразвуке. И если у нас э, предел э, слышимости – это э, 20 тысяч герц, то у кошек 70 тысяч герц. То есть они слышат гораздо более высокие звуки, чем мы. Совершенно фантастический слух у сов. А вообще, на самом деле, хоть многие думают, что совы в основном ориентируются по зрению, потому что действительно у них совершенно выдающиеся глаза. Но слух у них еще круче, чем зрение, и многие совы способны охотиться, вообще ориентируясь только на слух. Известны случаи, например, когда в природе выживали и прекрасно себя чувствовали вообще слепые совы, которые в результате заболеваний были просто лишены возможности видеть. Уши у сов фантастические. У них нет ушных раковин, как у нас с вами. У них есть ушные отверстия, которые окружены кожным валиком. И уши эти очень большие они могут иногда даже смыкаться практически на затылке. И кроме того, они еще и расположены неровно. Левое ухо, как правило, выше, чем правое. Обращая головой, сова может легко установить источник звука, откуда раздается тот или иной звук. но ну и эти звуки как-то сконцентрировать и отправить в ушные отверстия помогают еще и лицевые диски. Наверное, вы обращали все внимание, что действительно голова совы устроена очень необычно, ее глаза окружены такими розетками из перьев. Так вот, это не для того, чтобы лучше видеть, а для того, чтобы лучше слышать. Как это ни странно. Что касается ультразвуков, которые наше человеческое ухо не воспринимает, многие животные этими звуками пользуются. Как я уже говорила, есть животные, которые при, этих, при помощи этих звуков общаются, например, мелкие грызуны, такие как мыши. Есть животные, которые используют ультразвуки для эхолокации. Особенно хорошо эхолокация развита у летучих мышей. Очень хорошо развита она у китообразных, у зубатых китов, особенно у дельфинов. Известно также, что среди беспозвоночных она развита у ночных бабочек-совок. Животные издают очень высокой частоты звуки и затем улавливают их отражение. Интересно, что их локация еще есть и у землероек. Да? Вот, казалось бы, про летучих мышей все знают, все знают про дельфинов, но вот про землероек у многих видов землероек тоже есть эхолокация. локация. Животные могут использовать их локацию прежде всего для того, чтобы ориентироваться в пространстве, если не очень хорошая видимость, например, ночью, так как летучие мыши пользуются ею, или, например, если вода недостаточно прозрачна, как могут пользоваться дельфины. Но кроме того, например, морские львы и дельфины используют их локацию для того, чтобы добывать себе пищу, и именно при помощи их локации они обнаруживают косяки рыбы, на которую они охотятся. Есть животные, которые используют инфразвуки. Используют они чаще всего для общения. К таким животным, например, относятся слоны, жирафы и также усатые киты. Вы, наверное, слышали, что киты – это животные такие довольно разговорчивые. Они издают довольно много звуков. Эти звуки низкочастотные. А вода – это такая среда, в которой звуки очень хорошо распространяются. И они распространяются на многие километры. Вот, и можно послушать такие э, очень низкие, довольно громкие э, песни китов. Интересно, что э, довольно низкие звуки, инфразвуки способны воспринимать, например, голуби. Ну, вообще, инфразвуки, наверное, воспринимают многие животные, э, но у голубей это исследовано и точно известно. Э, и почему это исследовалось? Потому что обратили внимание, что голуби предчувствуют какие-то природные катаклизмы, например, землетрясения. Оказывается, когда должно произойти землетрясение, то из недр земли раздаются такие очень низкочастотные звуки, которые наше ухо не слышит, а вот голуби эти звуки способны воспринимать и способны заранее предогадывать какие-то вот такие катаклизмы природные, неприятные события, о которых человек даже не догадывается. Многие считают, что не слышат змеи. Ну, действительно, наверное, у змей не самый хороший слух, у них нет наружных ушей и наружных отверстий, но у них есть внутреннее ухо, и они очень хорошо слышат, особенно в низкочастотном диапазоне проводились исследования, оказывается, в общем, вполне змеи слышат, но только определенный диапазон звуков довольно низких. Ну а если говорить о беспозвоночных, то у подавляющего большинства беспозвоночных нет никаких органов слуха, они, вероятно, абсолютно ничего не слышат. Есть, правда, из каждого правила какое-то исключение. Да? Есть все таки насекомые, которые слышат неплохо, в частности, например, хорошо развитые органы слуха у прямокрылых, но вот у насекомых... Эти органы слуха могут быть расположены в самых неожиданных и необычных местах. Например, у кузнечиков расположены органы слуха на коленях, а у цикад расположены не на брюшке, у комаров находятся в основании усиков. То есть в самых разных неожиданных местах эти органы могут находиться. Ну и э, все-таки э, органы слуха раз есть, значит животные слышат, воспринимают звуки, используют их и для общения, используют э, их для привлечения партнеров, э, особенно в брачный период, что важно, используют их для того, чтобы обозначить свою территорию, то есть самыми-самыми разными способами. Э, ну что ж, друзья, на этом, пожалуй, сегодня все. Не забывайте писать нам свои новые вопросы в комментариях, подписывайтесь на наш канал, смотрите наши видео, приходите в музей, мы очень рады будем вас видеть. Ну уж, если не можете прийти, то принимайте участие в наших зум-занятиях. Всем пока!